Меня зовут Антон Бренник, о предстоящих событиях в Алматы и Астане прямо сейчас. 17 февраля уже в эту пятницу в Алматы пройдет юмористическое стендап-шоу. Меня зовут Антон Брейник. о предстоящих событиях в Алматы и Астане прямо сейчас. 17 февраля уже в эту пятницу в Алматы пройдет юмористическое стендап-шоу, стенд где каждый из вас, друзья мои, получит положительные эмоции и заряд бодрого настроения.